Привет граждане охотники! Вы на канале Авятка Хантер. Сегодня плановый обход путика маленького. Иду без лыж, снегу в лесу много. На лыжах идти плохо. Без лыж еще хуже. Ну в общем такие дела. Значит нужно все обновить приманку в ящиках. Ну и посмотреть, может что попалось Поснимать немножко. Я думаю, вам будет интересно. Вперед. Идут пельники. Снега. Прилично. Куда выходишь на открытое пространство, его еще больше. Почти по колено. Они да почти а по колено. Новог новогодние и рождественские праздники позади. Завтра уезжаю в город Капканы не проверял давно Первый капкан, друзья Рыба съедена Капкан не тронут Никого не было в качестве эксперимента убрал здесь бежик. Ничка не приходила. А сейчас добавляю приманку. Подзасыпала ящички, конечно. Добавляю приманку и иду дальше. Ах, погода классная. Да, ребят, на приманку сегодня использую тухлого бобра. Рыбка закончилась у меня, поэтому бобриком пользуюсь. Появился новый топор у меня. Сделал его буквально тут на выходных. Ларс подогнал мне березовый рубец. Такой хороший рубец, длинный. Я вот сделал топорик. Прошлый топор, который показывал я в обзорах своих. Маленький, который был, он у меня сломался лопнул по этому месту. Сейчас буду пользоваться этим топором. Может позднее сделаю обзорчик. Топор хороший, кованный С советских времен. Имеется клеймо. В общем, сделаю позднее обзор. Буду пробовать новый топор. Так, друзья, вижу третий капканчик, висит куничка. Ух ты, бляха. Смотрите, иду по яйцам, снегу, бля. Тяжело. Тяжело приходится охотнику, промысловику. Она, куничка небольшая, попалась совсем недавно. Снегом ее не запаршил. Издалека я ее увидел. А нет, припорошила снежком Проходной капканчик в действии Проходной капканчик в действии В данном случае капкан От Тропы 43 Саня Степанов, привет Спасибо за капканы Сейчас я буду разбираться с ней Поставлю камеру Наверное поменяю капкан в данном случае Капкан надо менять Приманка вся съедена мышами напрочь Наверное не видно Приманка съедена мышами напрочь Уницу слава богу не тронули Попалась по шее Ну и лапы тут ее перехватила. Даже не буду, не буду пытаться даже вытаскивать ее с капкана, потому что она примерзла очень сильно. Меняю капкан в такой ситуации. Кот. Хороший кот. Хороший кот попался. Приятно радует. так, так, так, так. так. Добавляем приманочки. Рекомендую обязательно смазывать бежек, Хоть и говорят, что это дорожка для мышей. Ничего делать, кладется дерево, на котором стоит капка. Обязательно на смазу. Натирать прям, натирать его надо, чтобы запах оставался на дереве. Делай это не до земли. Вряд ли пахнет здорово. И закидываю. И закидываю в ящик. Капканы у меня. приделаны карабинчики. Так. Сейчас посмотрю, у меня капканы с цепью или без цепи. а Здесь капкан. В данном случае капкан с цепью. У меня оснащен цепью. Поэтому снимаю вместе с цепью. Хотя в некоторых случаях можно цепь не использовать, использовать вот цепь на постановочных капканах с карабином, закручивающимся на резьбу И впоследствии просто приходить и менять капкан Очень удобно Очень радует то, что капканы при срабатывании выпрыгивают из ящика. Не остаются. И поэтому мыши зверя ну, попалась давно, но целая, невредимая. Смотрите, какой котик прекрасный. Вот так вот его придушило по груди и по шее. Я думаю, зверь долго не мучился. Вот такой вот котейка. Очень приятно. от тропы стоял его и ставим такой же да не обидится на меня березовский завод с вас. капканы у них тоже отличные даже на мой взгляд можно даже их полегче легче использовать их Насторожка более удобная в этом плане я считаю, что ну, работают как те, как, как те капканы, так и другие. Все сами становитесь тому свидетелями, что капканы работают вне зависимости от производителя, вне зависимости от производителя. Так. Не забывайте убирать предохранительные крючки перед постановкой капкана. Очень люблю это дело, мужики. Была бы возможность жить за счет охоты, я бы не задумывался бы. Переехал в деревню и занимался своим любимым делом. Но это все лишь жалкое подспорье для охотника. Окупаем только бензин практически куницами. Поэтому заработать на этом очень-очень трудно. Наверное, даже невозможно. Заработать на жизнь я имею в виду. В Сибири у мужиков соболя стоят они по, по подороже, я думаю, что есть вариант какой-то там У нас же куница стоит 2 рубля, в лучшем случае 2 рубля стоит куница, ну 2000 Дороже, наверное, не продать, ладно, двигаюсь В моем путике, друзья, растет такое вот дерево, огромная сосна. Я называю ее бабушкой. Разодрал штаны от московата напрочь. Была маленькая дырка, все думал зашью, так руки не дошли. Придется новое покупать. У кого есть лишние, готов принять в подарок. Иду, проверяю капканчики, потихоньку, приманка вся съедена. Прошел я, что, наверное. А, сколько? Капкан там 7-8, и во всех съедена приманка. Но все равно там кости от рыбы, они все равно пахнут. Даже нос туда засовывал, аж пахнут, чувствуется. Добавляю бобра тухлого. Смотрите, мужики, какая, какая хищная зверюга в моем капкане. Это ласка. Приходилось видеть тут ее следы. Машинных следов очень много. Вот. ласка. Маленький. Очень юркий зверь. Смотрю что-то висит, тут ласка. А вот такая киска, маленькая маленькая, зубки остренькие, как шиле. Это маленькая ласка мышам приносит очень много бед. Ласку ловлю впервые, гранатой попадался ласка нет. Вот видите, капкан сработал даже. По такому маленькому зверьку. Прекрасно. Конечно, никуда ее не денешь. Придется положить ящик. Для устрашения грызунов. Ребят Проверил уже, наверное, половину капканов Пока одна куничка Приманка везде, везде съедена У всех капканов Мой знакомый и уважаемый подписчик Павел Рекомендует Помимо Закладки, приманки в ящик Развешивать ее еще вблизи на деревьях Так как это привлекает местных синичек и разных лесных обитателей. Куница ориентируется не только на запах, она еще ориентируется на чириканье птиц. Я знал об этом? Догадывался. Сейчас ввиду того, что количество приманки у нас ограничено, еще у меня ее сильно, плюс у меня еще и сильно подъедают мыши. В эту зиму я не буду это делать. Но в следующем году обязательно развешиваю приманку вблизи капканов. Я люблю подвешивать пакетики, тряпочки рядом с капканами. Шелест полиэтилена на ветру, он тоже привлекает зверя. Вблизи поселка у нас свалка. Мне не раз доводилось встречать там следы куницы. На куница она не брезгует, полакомится всякой и падалью. Может и пакетик с мусором разорвать, проверить. Поэтому вот так. Используйте наставление опытного охотника Павла. Ребят, поздравьте Серегу. Второй трофей сегодня. Вон она висит. Он она, красавица, висит. Что-то там году кунички какие. Хорошенькие попадает. Березовский капкан попалась. Березовский капкан. так вот он сработал прямо по шее ее прихватила мыши не побили слава богу грызла на дугу капкана видите как ну небо это это небольшая кошечка это кошечка вижу сразу по голове видно хлопнула ее сейчас поменяем здесь капкан сегодня Это радует, друзья! Это радует нас! Так. Первая была немножко побольше, первая кыска, но это ничего Березовский капканчик сработал. Четко по шее Не знаю, сейчас, может стараюсь ее отлепить. Но.. Не, рисковать не буду. Я думаю, недолго она все равно билась. Но рыбеха не поедем. В прошлый раз я значит здесь наблюдал следы кунички, я думал что норка, след небольшой был, я подумал что норка, оказалось что куничка, вот две таких вот киски у меня сюда. одна краше другой, сейчас поменяю капкан Буду продвигаться дальше Тут уже немного у меня остается Порядка на 7 капканов Скоро поеду Сдавать шкурки сдавать кунишкурки сделаю обзор небольшой обзорчик сделаю предоставлю вашему вниманию езжу еще два места в Кирае, знаю че почем, где лучше берут, где хуже, где дороже, где дешевле Капканы там, работают они? Конечно, единственным Считаю недостатком Установки в ящик это все-таки Поедание грызунами, приманки Но чем, что они ее любят И быстро с ней справляются Надо чаще капканы проверять Конечно Возможно, что моя вина А не вина грызунов Редко проверяю есть, есть там увеские причины. Вам так. так, вставляем капкан. Подобоссалась она тут под капканчиком. Все, встала. Так. Подвешиваем эту куничку к рюкзачку. В рюкзаке у меня там сильно грязно. Приманка, тухлятина. Бобриный капкан снял, ничего не попалось. Поэтому на рюкзак сверху надежнее. Идем дальше, мужики. Да с еще очень слоим. Ребят, в капкане опять попалась Я склонен к тому, что Сойка, наверное, далеко не вижу Подходим, смотрим Она что-то висит Хотя, ни хера, куничка Куничка висит Вот так вот Висит куничка Издали показалось, что сойка А нет Третья особь за сегодняшний день Вот такие пироги Опять Березовский капканчик сработал ну, смотри, как прекрасно ловят зверя а. Обалденно просто Просто обалденно Смотрите как Какая красота Третья штука на сегодня У меня капканов с собой Запасных больше нет Не знаю, сейчас посмотрим, может, какой-нибудь капкан Тихонечко попытаюсь снять Фу, парни, блять, устал я Отвечаю вообще конкретно Вот они Три красавицы висят Ура Может я таки С этого капканчика я сниму Ах ты бляха Она где-то в районе шеи попалась Может получится получается мужики ничего придется тоже с капканом забирать ее потому что здесь я хотя бы за шею попала а здесь она попала ее поперек тут вообще наверное без вариантов Но сейчас попробую я капканчик развести может этот получится с ней неохота оставлять ящик без капкана тоже она долго уже не появлюсь это у меня есть можно было взять побольше что-то я поленился немного Опа, отошла нормально нормально нормально нормально освобожу ребят освобожу благо что не было оттепели получается так что мечку в капкане ничего не держит Не знаю, видно ли там что. Там нифига не видно. Заводим капкан. Что, ребят, меня очень сильно радует, то, что мыши не поели зверя. Это меня просто обалденно радует. Да что ты, бляха, на просунуть усы-то сюда. И вот так сделать. ага, все Все ничтяк Все ничтяк Не ругайте Без всяких я там приспособ Ничем не пользуюсь, никакими предохранителями Все так, вручную Ладно, кидаю приманку вот они три. три кунички добытые сегодня. Вот они три красавицы. Смотрите, ребят, какая ситуация произошла у меня вот здесь. Капкан сработал. И под капканом полно куних следов. Куница приходила. Каким образом она сработала, капкан? Мне непонятно. Приманка вся в ноль съедена. Куница была здесь. Капкан сработал. Пролов. Пролов в проходном капкане. Как это ей удалось, не могу я определить. Но есть хитрые звери. Мне даже доводилось сталкиваться с куницами. Стоит тут, грубо говоря, на газохват. Она разбегается по жертву и прыгает прямо на приманку через ногозахват, не вступая в него. Это очень хитрый зверь. И тут как-то она это сама обошла. Обошла меня. Фух. Ладно. У таких умных куниц есть огромный шанс на существование. В моем лице действует естественный отбор. Поэтому ничего там страшного нет. Наоборот, даже есть такое чувство <смех> одураченности, но и в то же время приятно, что зверь все-таки умный. <смех> вот так, не все время мне его ловить, нужно ему обманывать меня, даже в проходных капканах. Ладно, заряжаю капкан, иду дальше. Мужики, четвертая куница за проверку в вижу я. Бля, вот это круто, вот это прет. Бывало, конечно, у меня и по 7 куниц. А вот тут вижу четвертая висит. Он тут емнички. Вон она красавица. Небольшая кыска. Четвертая. У меня сейчас следуется проверить три капкана. Пять березовский капкан. Опять по месту. Все как надо. Красота. Небольшая кошка. Вторая уже. Наверное, выводок был. В одном месте. Буквально прошел я. Буквально прошел э, Меньше километра Метров 700, наверное Четвертая котейка, мужики Крутяк Опа. На рюкзаке уже даже нет места Куда и подвесить-то, не знаю Буду пробовать тоже ее снимать Все они попали до снегопада не побито мышами, не поклевано птицами, все отлично. А, бляха. Вот теперь и не было, поэтому я очень надеюсь, что зверь не вмерзает в капкан. Чего это у нас получается-то? Ладно, отчитаюсь в конце охоты, чтобы не сглазить. у него когти цепки прям вообще так не могу раздвинуть пружинку сейчас справа или нет Будем надеяться, что разойдется Так, разошелся капкан, нормально все Волос на нем не остается Все прекрасно Зверь выходит из капкана Конечно, наверное все-таки лучше брать с собой На запас капканчики Но, как говорится, за неимением горничной. Так, плохо выходит. Поза у нее такая не очень хорошая. Поэтому и плохо. Лапку освобожу. Все, вышло. Куничка вышла. Отлично. Фу! Друзья мои, как это круто, как это круто, как это здорово быть охотником. Всем рекомендую оставлять свои теплые диваны и выходить на охоту. Всем рекомендую, без исключения. Добавляем приманки молотами Четыре куницы мужики. Кто не верит. Вот они. четыре штучки. Сейчас добавляю приманки. Остается у меня проверить три капкана. Потом сделаю небольшой отчет, свое мнение о капканах. И в общем, смотрите. Прошел 5 километров по ощущениям, как будто бы двадцатку. В полной боевой выкладке по лесу профигачил. Но без трофеев не остался. Попалось 4 зверя. Две хорошие куницы, здоровые. Две поменьше. Что очень радует. Капканы не проверял давно. Наверное уже месяц. Тем не менее звери не подопрели. Погода стояла холодная. Стояли хорошие морозы. Все наверное по 20-очку давило и выше. Поэтому все кунички целые, слава богу. Не поеденные мышами и птицами не поклеваны. Все, в общем хорошо значит на сегодняшний день сегодня у нас 10, 9 января попалось 14 куниц уже на двух путиках на маленьком путике попалось бог сколько, 5 куниц на большом 9 вот такой результат на сегодняшний день завтра уезжаю в киров буду обдирать зверьков позднее поеду сдавать шкуры сделаю обзорчик как буду сдавать до Нового Года звонил, цена на шкурку была 2000 рублей. Сейчас не знаю как. Упала, поднялась. Сильно сомневаюсь, что цена на пушнину поднимется. Но ну, хотя бы по 2000 это устраивает в принципе меня. Устал. Уставший, но довольный, возвращаюсь домой. Дома меня ждет горячая банька. Ну и может быть еще что-то. Всем охотникам, всем подписчикам, друзьям, привет огромный, блогерам, редко получается снимать, обещаю снимать почаще. С вами, с вами был Серега Охотник, вы были на канале Вятка Хантер. Всем приятных просмотров.